Закон четвертый, это закон ожиданий. Закон ожиданий гласит, все, чего вы ожидаете с уверенностью, становится вами же выполняемым пророчеством. Другими словами, вы получаете не обязательно то, чего хотите от жизни, а то, что ожидаете от нее. Ваши ожидания оказывают мощное невидимое влияние, заставляющее людей поступать и ситуации возникать в соответствии с тем, чего вы от них ждали. Можно сказать, что вы постоянно являетесь предсказателем своей собственной судьбы, говоря и размышляя о том, как, по вашему мнению, ситуация может обернуться. Добившиеся успеха мужчины и женщины уверены в себе. Они предполагают свой успех, они ожидают положительного к себе отношения. Они ожидают, что будут счастливы, и они редко разочаровываются в своих ожиданиях. Для людей, не добившихся успеха, характерны отрицательные ожидания, цинизм и пессимизм, которые каким-то образом приводят к тому, что все происходит именно так, как эти люди того и ждут. Доктор Гарвардского университета Роберт Розенталь в своей книге «Пигмалион в классе» описывает, какое громадное влияние на успеваемость студентов оказывают предположения их учителей. Он также приходит к выводу, что если бы студенты чувствовали, что от них ожидается хороший уровень, то занимались бы гораздо лучше, чем в отсутствие таких ожиданиях. В начале 60-х годов в районе залива Сан-Франциско был проведен доктором Розенталем эксперимент. В начале школьного года три учителя были приглашены в кабинет директора. Он сказал им примерно следующее, наблюдая за вашим стилем преподавания, мы пришли к выводу, что вы являетесь тремя лучшими учителями в нашей школе. В качестве специальной награды за превосходное преподавание каждый из вас получит по классу, составленному из лучших учеников нашей школы. Эти дети были выбраны на основе результатов последних тестов на уровень коэффициента интеллекта. И мы рассчитываем, что за год они повысят уровень своей успеваемости на 20-30%. Но так как мы не хотим, чтобы нас обвинили в дискриминации, мы требуем, чтобы вы сохранили это в тайне. Мы не скажем родителям, а вы не должны говорить ученикам, что их специально отобрали в класс повышенного уровня. Учителя были в восторге. Мечта преподавателя – учить класс, полный одаренных детей. Они приступили к занятиям с невероятным энтузиазмом. На протяжении года проводились проверки класса и наблюдения за учителями. Учителя преподавали с большей преданностью своему делу. Они были более терпеливы в том случае, когда ученик не мог сразу усвоить новую мысль. Они проводили с учениками больше времени после уроков. Когда у ребенка были проблемы с усвоением материала, учитель считал, что весь вопрос в том, как он учит. Они в ученике. В конце учебного года эти три класса лидировали не только в школе, но и в целом районе по результатам стандартных тестов. Они достигли также и скачка успеваемости на 20-30% по сравнению с предыдущим годом, в точности, как от них и ожидалось. Когда были готовы результаты тестов, Директор школы пригласил учителей в свой кабинет и поздравил их с отличным окончанием года. Учителя единогласно поблагодарили директора за то большое число одаренных учеников, которых им довелось учить. Они сказали, что, имея таких учеников, преподавать легко и что они получали такое удовольствие от своей работы в течение этого года, как никогда прежде. Тогда директор объяснил им, что все это было экспериментом. В действительности ученики вовсе не были особенными. Их имена были выбраны посредством лотереи из всего числа учеников этой школы. Затем их наугад распределили по классам этих трех учителей. На самом деле эти дети были совершенно обычными, нет необходимости говорить, что преподаватели были крайне удивлены, как же ученики могли так хорошо учиться, именно так, как и было предсказано. Тут им и стала понятна причина, по которой они оказались такими хорошими преподавателями. Именно их учительский опыт был ответственен за полученные результаты. После этого директор объяснил им, что и преподаватели были выбраны наугад. В начале учебного года записки с именами всех учителей были положены в шапку. И вот эти три преподавателя оказались теми, чьи имена были вытащены в самом начале. Это называется двойным слепым экспериментом. Экспериментаторы продолжали обычную линию во всем, за исключением ожиданий ожидания директора по поводу учителей были ясными он сказал вы отличные преподаватели и мы ожидаем что вы добьетесь с этими учениками прекрасных результатов Ожидания учителей применительно к ученикам были неявными и не высказывались вслух они просто обращались с детьми так словно те обладали высоким интеллектом и ожидали от них результатов в соответствии с сообщаемой им информацией в обоих случаях ожидание Основывались на ложной информации. Тем не менее, в обоих случаях информация исходила из заслуживающего доверия источника и стала воплощенным пророчеством. Это очень важно. Ваши ожидания формируются прямо пропорционально вашему уважению к правдивости источника. Чем больше вы уважаете того или иного человека, тем большее влияние он окажет на ваши ожидания применительно к себе. Учителя преподавали на вершине мастерства, и ребята учились быстрее, чем когда-либо раньше. Один из участвовавших в эксперименте учеников показал увеличение коэффициента интеллекта с 90 баллов до 115. Скачок на 25 пунктов. Это произошло под влиянием учителя и его позитивных ожиданий. В эксперименте было продемонстрировано, что в случае, когда ожидания учителей по поводу учеников высоки, ребята трудятся и поступают в соответствии с этими ожиданиями. Многие родители, прослушав наши семинары, изменили школьную жизнь своих детей, попросив учителей обращаться с их детьми так, будто они очень способны. В большинстве случаев учителя были готовы идти навстречу такой идее. При этом родители делали то же самое дома. Результаты оказались поразительными. Дети, учившиеся на тройке и четверке, стали получать четверки и пятерки уже через пару месяцев. Ученики, лишенные мотивации и томившиеся от скуки на уроках именно из-за своей плохой успеваемости, преисполнились энтузиазмы и желание учиться под влиянием родителей и учителей, излучавших позитивизм и уверенность в успехе. Если данное видео было полезным, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с друзьями. Всем пока.